украинные mm -hmm. перспективы. Вот ваш, как вы оцениваете и как с точки зрения украинской стороны оцениваете? Ну, э сильно... я скажу так, что во-первых, то, чего очень многие в России не понимают, что начиная с 2014 -го года идет война и она никогда не прекращалась. И у ней были она развязана, безусловно, Россией, развязана Путиным. У нее были разные периоды, более горячие, менее горячие, но тем не менее, это война, которая идет непрерывно, и на ней каждый день гибнут люди. И даже несмотря на там, режимы прекращения огня, все равно, ну, может, бывают какие-то дни, слава богу, этого не происходит, но раз в два дня это происходит точно. И поэтому говорит там, будет ли война, или не будет, я считаю, это неправильно, она есть да. и она никогда не прекращалась. А, с Другой стороны э, там сейчас идет активное рассуждение о том, вот нападет ли сейчас Путин, там перейдет ли он в наступление и все прочее. Я в это не верю. Я считаю, что это отвлекающий маневр, это акт запугивания украинских элит, это переговорная позиция э, с Западом. И я считаю, что для Путина основная сейчас задача это аннексия, объединение с Беларусью. Я считаю, что ему важно создать для себя пост лидера вот, объединенного государства. Я считаю, что он на этом работает. А все остальное, что происходит, это такое, значит, дымовая завеса. Вот он делать умеет хорошо и постоянно делает. Вот эта эскалация конфликта, да, сегодняшняя, это отвлекающий маневр, в том числе для... Там, там эскалация угрозы, там, там нету эскалации непосредственного конфликта, то есть там сейчас не, не введены внутрь, внутрь войска, то есть там не увеличилось количество обстрелов, то есть оно, оно там все время волнообразно происходит, но там сейчас ничего не происходит того, что выходит за рамки того, что происходит обычно. Там главное что, то, есть, что есть действительно сооточенные войска Российской Федерации на границах Украины, не внутри вот этих вот так называемых особых районов да, на Донбассе, а по внешнему периметру границы, ну и соответственно все думают они перейдут к зачем там эти войска, если это их выдвигают, это как у в ружье, это вот выстрелит, которое висит на стене или не выстрелит. Но ну, на мой взгляд оно там повешено специально для того, чтобы мы это обсуждали. И мы это обсуждаем. И мы это обсуждаем, обсуждаем да. Может ли США противостоять, будет ли противостоять так, так умножаем, как Путинский? Или все-таки Китай это первый угроза uh -huh. well uh, uh -huh. uh -huh. и фокус внимания? И какой ответ Запада был бы для вас адекватный? Какой ответ Запада Путин был бы для вас адекватным? Ну, я начну с конца. Я просто считаю, что политика ⁇ это искусство возможного. И я бы, конечно, предпочел, чтобы никакой Запад ни в какие российские дела бы не вмешивался. И потому что это неправильно. В принципе когда одна страна вмешивается в дела другой страны и потому что все, что они делают, они делают неправильно. — Да, но может, да. Вы, почему вы говорите о вмешательстве в российские дела, если, если можно говорить о защите от угрозы? — Нет, вот я... — Я, я, я же только... Я не договорил, да? — Понятно, извините. А, — Да, значит, я считаю, что главное, что должен делать Запад, это разбираться с тем, что происходит на его собственной территории, и на территории, прежде всего, и собственных стран, ну а также помогать тем странам, которые об этом просят. Вот когда Украина просит о защите, надо ей помочь. Потому что это она попросила, и это не является вмешательством в ее внутренние дела, а это потому, что твоя страна об этом просит. С другой стороны, ну, элементарные вещи на территории Соединенных Штатов, Великобритании, континентальной Европы, когда направо и налево отмываются деньги путинского режима, его главных сатрапов, и, в общем, на это очень мало обращается внимание. Эти там, санкции, которые против них вводятся, они есть, носят очень формальный э, и поверхностный характер. И это понятно почему, потому что Запад является бенефициаром э, кремлевской коррупции. Коррупция превратилась в такой же продукт экспорта, как, как нефть и газ и вместе с ними, собственно, она поставляется в одном пакете, и Запад от этого получает удовольствие. Вот с этим надо разбираться. И это как раз та вещь, которую, в частности, российская оппозиция может делать вместе с Западом. Но примерно потому что Западу это не интересно. и мы это прекрасно видим. А во всем остальном, то есть, ну, Китай, да, безусловно, я думаю, что для Штатов Китай сейчас будет более приоритетный истории чем, чем Россия, потому что это общий подход американской элиты, что это системная угроза, стратегическая угроза, тут вот тактические какие-то, значит, вещи, а там, значит, это там, на, на, на столетие. Да? И в некотором смысле они правы, потому что когда Путина не будет физически, а он, ну, смертный человек, и сколько ему там осталось по, по меркам человеческой истории, это, это очень мало. Ну, то есть это, ну, то есть, да, какие бы ни были кремлевские таблетки, мы понимаем, там, что через 20 лет его не будет. И Штаты это тоже понимают. Они понимают, он закончится, они не понимают, что там будет на этом пространстве. Я очень сомневаюсь, что там будет какой-то либеральный режим, но в любом случае, вот такого вот активного давления и так далее, там не будет. Поэтому они занимаются тем вызовом, который они точно понимают, будет оставаться с ними сто лет. Китай. Как вы считаете, Россия останется в пределах территории Североуральска или mm. после Путина? И надо ли ей оставаться в пределах? Территории? Ну, надо. Это надо, вопрос, надо. Это вопрос выбор российского народа. Да. Я, конечно, воспитан в государственных ценностях, mm -hmm. да, и я в чем с Путиным согласен, что распад СССР это безусловно геополитическая катастрофа которая привела к огромным количествам бедствий для многих народов, которые входили в состав Советского Союза. Да? то есть, ну, Они этого хотели, они имели на это право. Каждый имеет право на самоопределение, и я за это право на самоопределение я его уважаю. Но тем не менее, то, что это привело их к большому количеству бедствий, крови, насилия, обнищания и так далее, мы тоже это с вами прекрасно видим. Захочет, захотят ли народы России пройти через аналогичный путь? Ну, Я не знаю, надеюсь, что нет, но если захотят, будем уважать это решение. Вы сейчас сказали одну вещь про государственную идеологию mm -hmm. Это которой вы являетесь, которая меня в последнее время очень сильно, я задаюсь вопросом по поводу правильности этой концепции, потому что мне кажется, что она теперь государство, понятие а государства, субъектность государства, стала превалировать над человеком благодаря этой идеологии. И это дает основание таким режимам, как путинский, собственно, процветать на данной конкретной территории я права, или ну в эти пресампшн, что называется, да, в этом предположении, или все-таки, и как это вот ли. Вот этих субъектностей сочетаются государство и человек. Ну, я считаю, что к этому ответ, вопросу, я считаю, что к этому вопросу надо подходить диалектически. Да, вот. есть, потому что, да, безусловно, мы видим сейчас очень много тревожных звоночков, и э, мы понимаем, что в любом государстве, и в российском, и в американском, и в британском, и не знаю, в германском. Есть представители, так скажем, силовых кругов, которые будут использовать любую возможность для того, чтобы закрутить гайки. А поскольку значит, пандемия очень многим дала эту самую возможность, очень многие ее использовали. Где-то, где тормозов мало, как в России, эту возможность использовали на полную катушку, где-то, где тормозов побольше, Поменьше, но это повсеместный процесс, который произошел по всему миру. Но опять же, это краткосрочная история. А долгосрочно я считаю, что классическое государство, национальное государство, оно находится в периоде упадка и уже скорее организирует. Я считаю, что будущее человечества, там, которое произойдет, может быть, там, не через 10-20 лет, но, но думаю, что в 21 веке мы это увидим, это будущее мира без границ, то есть когда есть национальные автономии, где сохраняются язык, культура какие-то порядки и так далее. Но государства, я вообще думаю, что они будут экстерриториальны. Я вообще думаю, что они будут не охранять там какую-то вот замкнутую территорию. Я думаю, что это будут со союзы там, муниципалитетов, которые, там, может быть, союз, там, не знаю, Новосибирска, сан пауло то есть и Миннеаполиса, да, то есть, вот, которые найдут общие интересы, которые будут там, держать какой-то бизнес, который, значит, у себя работает, там, платит им, налоги, где есть синергия вот от такого экстерриториального союза. И считаю, что вообще формы человеческого взаимодействия, они будут очень сильно меняться благодаря всем вот интернетам и так далее. Это происходит повсеместно, это происходит на уровне семьи, это происходит просто на уровне человеческого тела, там все вот, там, вещи, там, связанные с ЛГБТ и так далее. Это же процесс эмансипации человека там, от, собственного, от собственного тела, то, что ему задано там, генетически, да, но он, он хочет жить по-другому, и, и он хочет, и живет по-другому. И в государственном устройстве будет ровно то же самое. Я думаю, что будут отмирать традиционные э, органы государственные. Я думаю, что парламентов э, не будет через какое-то количество времени, что это будет прямая демократия когда люди смогут принимать участие непосредственно в процессе управления я думаю что формирование исполнительной власти тоже в связи с этим изменится и люди будут напрямую участвовать в назначении э, конкретных там министров и так далее которые будут скорее проектными менеджерами исполняя какую-то задачу на время да то есть вот после чего то есть меняться на следующего человека у которого будет следующая задача за которую проголосуют люди ну и так далее то есть э, нас все это ожидает это все долго это я не хочу выглядеть там мечтателем который говорит вот завтра Мне мы нравится, это все сделаем но, но это обязательно произойдет <связь> то есть горизонтальные связи будут намного <связь> важнее да Да. — и тогда роль государства <связь> в чем будет включаться ну, роль государства роль государства она все равно есть просто <связь> это же функция социальной защиты которая нужна и нужно выравнивать более слабых и, и, и более сильных, потому что иначе вот классический либертарианский рай, когда у нас нет никакого регулирования, он превратится в тоже как у тех же самых у тех же Стругацких там кадавр неудовлетворенной не полностью да, да. то есть который заграбастает весь мир то есть окупуглится и остановит время да, да. то есть это вот, э, вот, вот будет вот это и мы собственно это и наблюдали э, после распада ссср э, в российской федерации кто такие эти олигархи да, это вот такие вот неудовлетворенные кадавры э, вот, э, которые остановили время и собственно которые запрограммировали в конечном итоге приход э, господина Господина Путина, который, собственно, страну вот там погружает в прошлое. Да? Поэтому нет, конечно, этого не будет. Это, это нужно этому противодействие. И государственные механизмы это основное, что может быть противодействие. Я думаю, опять-таки, что человечество будет жить в условиях безусловного базового дохода, что оно к этому придет. И это не там уравниловка, когда там просто всем там разрывать деньги. А это просто другая форма социальной защиты. Потому что сейчас в условиях ограниченного ресурса мы должны там собирать налоги, потом по какому-то принципу значит, их вот перераспределять для того, чтобы иметь возможность там, оплатить людям там, не знаю, медицину, образование и все прочее. По мере того, как доходов будет достаточно, и это счетная модель, а это, ну, по мере роста производительности труда мы туда, соответственно, и двигаемся. Да? Будет проще вместо того, чтобы там, вот устраивать такие схемы финансирования там, той же самой поликлиники, да? проще людям раздать деньги, пусть они сами идут в эту самую поликлинику и ее оплачивают по той цене, по которой оно есть, потому что у всех есть деньги на то, чтобы это сделать. А дальше, если люди хотят жить еще лучше, они будут работать, а если они не хотят жить еще лучше, то, лучше, то есть они могут и не работать.